Добрый день! С вами интернет-магазин «Глинки.ру». У нас отличные новости. Мы открыли большой клавишный салон по адресу Санкт-Петербург, улица Типанова, дом 5, рядом с метро Московская. Совсем скоро наступают новогодние праздники. И сегодня мы проведем небольшой экскурс по самым популярным инструментам, которые чаще всего выбирают в качестве подарков на Новый год. Для самых юных музыкантов отлично подойдет серия SA. 44 мини-клавиши прекрасно подойдут для детских рук. 100 инструментальных тембров, 50 стилей автоаккомпанемента и 10 встроенных композиций не дадут заскучать и сделают синтезатор проводником мир музыки для творческого ребенка. Инструмент выполнен в разных цветах и может работать как от адаптера, так и от батареек. Адаптер не ходит в комплект. Следующая линейка инструментов — это синтезаторы серии CT-S. В данную линейку входят три модели – s CTS-200 и s CTS 300 Их объединяет стандартный по размеру клавиши, яркий стильный дизайн и возможность работы от батареек. Модель S100 – синтезатор начального уровня по звуку и функционалу. s 200 обладает улучшенным звуком и возможностями по сравнению со своим младшим братом. Также имеет в комплекте адаптер питания и поставляется в трех цветах. Модель S 200 и S 300 поддерживает возможность подключить фирменное приложение Hardano Play. Оно позволяет разучивать пьесы через телефон или планшет. Если мелодию, которую вы хотите разучить, нет, то ее возможно загрузить дополнительно. S 300 старшая в этой линейке и помимо расширенных возможностей имеет активную клавиатуру, реагирующую на силу нажатия, что позволит играть вам более динамично. Отдельно можно выделить модели LK-136 и lk S 250 У них есть встроенная подсветка клавиш, которая облегчает самостоятельное обучение. Синтезаторы имеют множество тембров, стиль автоаккомпанемента, легкий вес и возможность работы от батареек. Старшая модель lks 250 обладает активной клавиатурой и возможностью подключить микрофон. Синтезаторы CTX – это качественные инструменты домашней линейки от Casio. Благодаря новому процессору Air, их тембры звучат естественно и красиво. CTX-3000 и 5000 обладают богатым функционалом и могут подойти не только для домашнего использования, но также для студийных и концертных работ. Одними из самых популярных инструментов являются гибриды синтезаторов и пианино. Мы рассмотрим две популярные модели. Это Casio CDP-S350 и Casio PX-S3000. Эти инструменты интересны тем, что при наличии полноценной фортепианной клавиатуры они обладают богатым функционалом, большим количеством звуков и стилей автоаккомпанемента. С одной стороны, эти инструменты могут подойти для музицирования и обучения а с другой помогут музыканту раскрыть его творческие способности, что делает их универсальным подарком. Они довольно компактны и могут работать от батареек. С точки зрения клавиатуры и аутентичности звучания, PXS 3000 находится на более высоком уровне, чем CDP-S350. Если вы не рассматриваете покупку инструмента, то всегда можно сделать приятный подарок в качестве аксессуара. Например, прекрасным подарком могут стать наушники, банкетки и стулья, накидки, чехлы, фирменные стойки и педали. Такие приятные мелочи обязательно порадуют получателя, принесут комфорт и положительные эмоции. Спасибо, что были с нами. Если у вас возникли вопросы, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!